Но учитель так и не пришел на дверь. и он также больше не вернулся в академию. Кому мы верим, кого мы так ждем? Слабая сердце за сильным плечом. И если ты мой ангел, то я обречен. На счастье вдвоем смех малыша, на весну ускай. Наши характеры несовместимы Столько проблем белой системы, но мы нерушимы Но я не вправе обрезать твои крылья, пойми Их нежный образ на рассвете вдыхает мой мир Так не права, если скажешь остыл Нам не хватило бы всей жизни, сжигая масты Держи ладонь мою, не отпусти Два билета там, где вечно лето Не время грустить Да, не рейс после обеда Прошивает небо из-под пледа Виднелись глаза холодного цвета Где я украл тебя, там больше нет Такой вот ответ Просто ты мой человек Я забуду про вас, я забуду про все В этом фильме про любовь Я больше не режиссер Я буду траться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 В этом фильме про любовь я больше не режиссер Я буду тратиться тебя, люблю И если он я его просто убью Я забуду про вас, я забуду про все В этом фильме про любовь я больше не режиссер Я буду тратиться тебя, люблю И если он выйдет, его просто убью Я забуду про вас, я забуду про все В этом фильме про любовь я больше не режиссер я буду если просто ты цел не